Да, do концерт. Готовились очень усердно, уже как два месяца репетируем. Несмотря на тяжелый наш график, все ребята молодцы, все стараются. Мероприятие – это, получается, приедут звезды из России, из Казахстана, Японии и наши артисты. Это, получается, совместный концерт для развития вот нашего балета. Хочу также поблагодарить наше руководство за такую возможность, что дают нам такой шанс провести такие концерты, приглашать наших артистов, наших звезд и показать нашим зрителям наш уровень. Завтра, 5 мая до 7 часов вечера, большой голоконцерт с участием звезд Казахстана, России, Японии и Кыргызстана. Хочу рассказать про Бахтиара Дамжан, солист, ведущий солист Астана Опера, Мировая звезда. Танцевал вообще на всех больших сценах. В больших театрах, лауреат многих престижных конкурсов. Он завоевывал такие награды, как Гран-при в Америке, в Турции, в Сеуле, первое место в Москве. Вот завтра будет с нами вместе на одной сцене танцевать. Спасибо. Ну вот, там соединился Ислабай. Эстопа... Добрый день, уважаемые представители СМИ. Ну, театр оперы балета не перестает удивлять своими новыми проектами, и это очередной проект нашего солиста балета Атабека Задаркулова. Все проекты, которые... Нам приносят наши сотрудники, мы с удовольствием поддерживаем, поэтому призываем всех наших бишкигчан, а также всех туристов, все турагентства сделать <coughs> максимальный репост этого концерта и посетить этот галабалет, потому что действительно собрались звезды мирового уровня. А балет, как вы знаете, он всегда молодой, всегда Перспективно, всегда красивый, поэтому всех-всех приглашаем на наш гала-балет. Я думаю, что он пройдет на высоком профессиональном уровне и при полном аншлаге под бурный аплодисменты наших зрителей. Спасибо. Сейчас я отдышусь. Салмастер Урмато, Мал мат агент тыктин. Так, еще раз. Журналисты, да, гейтер постер. А я вот только на то, что иртин. А я вот сейчас проект полот был бизнес. Белголю балеттен тен алдын касались терден. Якінчи проекту ж якінчи. Правильно тебе? А тебе с другого якінчика проекты Проект дает нам Чахши-Махте Бичлер-Гачат, Дюнидж-Манчатач-Кан Бичлер. Ғатшат, ө, бичлер. Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. чахши мен шо тургундар Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. Чахши-Тургундар. тургундар Бизнес-терминалом от был 1 миллион градян без, что а также он действительно коллдогерступил, кирилл, что что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 мы гайдсаны горбужов горгонжаксы дейт кошонок там келингзер горунздорыз морсана маздар. Уж на галабалят тарбизде губкут корлуйт, но уже екенчика галабалят полотот. Пул айва чакше проектерин Маданьят Кабула, я ощущаю, что он салам. Таполи. Анда был умея. Сивикле, войла, тупай, анда, палит. Сивикле, гала, был, Маданья, гала, Балетный бичлиер, да? А вот отобей, расскажите, пожалуйста, на русском языке вы как организатор, да, мероприятия, что, чем порадуете, что зрители могут посмотреть на гала-концерте, кто будет участвовать, да, из зарубежных стран? А -а -а. Уникальность. В концерте это в том, что в одном концерте будет несколько отрывков из балетов разных, да, из известных. Это как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар», «Талисман», «Жизель» и так далее. А, гости будут из Японии, вот это Ариса Хашимото, мы с ней вместе работали в Санкт-Петербурге, вот я ее пригласил. Будет моя жена, тоже японка, Мигуми Мацумота. Также звезда балета Бахтяра Дамжан – это мой одноклассник. Мы вместе учились, вместе жили в общежитии, да, вместе выросли. вот Тоже мой близкий друг, а сейчас мировая звезда. Также будет участвовать Фарус Садыркулов. Он лауреат 14 конкурсов. Наша гордость Кыргызстана тоже будет выступать, будет вылистать. И хочу сказать, что наши артисты – да не хуже звезд там, России, Казахстана, тоже на одном уровне. Вот хотим тоже доказать, всем показать нашим зрителям, что вот наши артисты тоже на уровне. Спасибо. Алиса, ну вам слово. Расскажите, пожалуйста, о своем участии в концерте. Вы также являетесь ведущей солисткой Казахского театра оперы и балета. Всем здравствуйте, меня зовут Алиса Хашимото. я солистка в Казахском национальном театре оперы именно Абая. Вот, я, получается, работаю уже шестой сезон, и в Ишкек я приезжаю уже третий раз. Первый раз я приехала в 2018 году, и потом в прошлом году, ну, в 2022 году. И вот я всегда мне очень нравится всегда приехать, участвовать с вами и танцевать на одной сцене на сцене в Бишкек, городе Бишкек, зрители очень приятные и ценят искусство, любит и теплый теплый прием и мне поэтому очень нравится я всегда с удовольствием приезжаю. И хочу поблагодарить АТОВЕК, что пригласил меня. И такой в этом про проекте уже второй раз участвую. И вот, тоже репетировала, вчера мы репетировали. И вот, нетерпим, ждем завтра, ней концерт. И вот. А как вы оказались далекой Японии в Средней Азии? А, вот, получается, я училась в Новосибирске, в Новосибирском хореографическом колледже, потом а, работала в алюминии и потом в Петербурге работала, вот как раз тогда встретить, познакомилась с Сатавиком. А, и потом я узнала про театр а, оперы и балета имени Абая, Казахстан. И вот я решила, ну, ну, многие рекомендовали, и я на, на, начала интересовать. И я сама ну, как смотрела репер, репертуар, мне понравилось, и я решила попробовать приехать. И вот меня сразу взяли. И вот, Спасибо. Вот. Ну, следующее слово давайте предоставим Акуми Мацумото, да, это саниска балета, лауреат международного конкурса. Пожалуйста, вам слово о вашем участии. Всем здравствуйте. Это я Мигами Мацмотов. меня Табек из Японии. Я училась в Перми в двенадцатом году. Четыре года училась в Перми хореографические училища. Четыре года. Я потом поехала в Москву. И трупа работала четыре года. И там познакомилась. Ну, с Сатабеком познакомилась. И вместе работали. И потом приехала в Бишкек. И его папа сразу сказал, что приходите в театр смотреть. Наши театры. Я я пришла, там спектакль был, по-моему, «Левизинное озеро». Папа еще танцевал. И я сразу понравилась такой красивый, красивый театры и артисты все молодые, тарантливые, все красивые. И я тоже сразу, ну, как просмотр, попробовала, и мне тоже взяли сразу работу. И четыре года работала, и потом уехала в Ростове, и два года там работала, и опять приехала. Меня недавно свадьба были в прошлом году. И я решила, что здесь остаться. Мне очень нравится здесь Бишкек. А вы э, какую роль, я не знаю, исполняете вот в постановках, в завтрашнем э, гала-концерте? Да, я завтрашний концерт танцую. Э, гран падеде из Дон Кихота. Вместе с Баксиаром Адамшаном. Да. Спасибо. ну... Вам слово. Что, что вы от концерт. На самом деле, хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает этот концерт, поддерживает наше искусство, поддерживает молодых исполнителей балета, потому что это самый тонкий и самый удивительный вид исполнительского искусства, которое без слов показывает уровень развития э, культуры государства. Не случайно на балет приходят, э, как правило, люди. Они могут не знать э, особенности страны, да, но ну, иностранные гости. Они приходят и смотрят на уровень развития по спектаклям. И вот балеты как раз показывают уровень. Развитие государства. И этот концерт, он является средоточием, наверное, не только тем, что танцуют молодые артисты, молодые солисты театра, оперы и балета имени. Абдулла Самолдебаева, но также смотрят на коллаборацию, потому что все дуэты в программе составлены таким образом, что артисты танцуют не, не только, как они взаимодействуют здесь, на родной сцене, но и также с гостями, которые приехали из России, Казахстана, Японии. И а, участие четырех государств в таком проекте – это всегда очень важно для развития не только местного а, скажем, уровня искусства, но это дает возможность посмотреть на коллаборацию межстрановую. Культура сближает народы, балет сближает народы. И в данном случае участие таких артистов, как Субедей Дангыт, он является заслуженным артистом Республики Тыва, Камила Исмагилова, молодая, талантливая артистка, они все работают, эти два артиста работают в Московском музыкальном театре имени Мировича Данченко и Станиславского. Для нас это всегда такой опыт посмотреть и сравнить разные школы, но это одна школа, классический балет. Классический балет дает основу для развития других искусств в танце. Поэтому вот такой проект, как подчеркивает, и я соглашаюсь с генеральным директором нашего театра, Алмазбеком и Стамбаевым, что это действительно показывает возможности участия страны в планетарном масштабе. Гала-концерт – это действительно праздничный вечер, праздничный концерт, на котором мы будем просто радоваться возможностям увидеть на сцене, на одной сцене таких разных, но таких талантливых, таких уникальных артистов как Бахтияра Дамжан, Фарух Садыркулов. Это не просто величины, которые определяют гордость своих государств, но это величины, достойные действительно быть на балетном небосклоне и которые остаются в истории. Они делают историю сегодня, и завтра это уже легенды. Поэтому огромное спасибо всем, кто придет на наш концерт, всем, кто... Так или иначе, может быть, впервые окажется на концерте и, может быть, полюбит балет, как любим его мы, простые зрители, но которые помогают сделать наш балет более а, разноплановым. Это взаимный опыт как для артистов, но и для зрителей посмотреть на одной сцене уникальных артистов, которых, может быть, мы видим только лишь по телевизору или в интернете. Инвесторы, возможно, государства или еще кто-то с третьей стороны. И э, ну, сколько закладывать? Либо это в принципе просто вот за идею приезжают ваши коллеги, которые участвуют в концерте. Не, не На самом деле очень правомочный вопрос, потому что в любом государстве это всегда область деятельности для меценатов. Государство поддерживает, большое спасибо Министерству культуры, большое спасибо дирекции театра, поддерживает по возможности все проекты, которые так или иначе обозначают. И когда мы говорим о сборах, конечно, это все, прежде всего кассовые сборы. Но хочется отметить, что у нас есть друзья балета, которые так или иначе оказывают поддержку. В прошлые разы это были определенные люди, которые скупали какое-то количество билетов, распространялись среди своих коллег, среди своих сотрудников, и мы очень рады такой возможности. В этот раз нас поддерживают несколько компаний. Одна из них это компания Тойбосс, которая просто мгновенно, мы даже не успели обратиться, но мы мгновенно получили перевод, и это оказало существенную поддержку, допустим, в в той же организации покупки авиабилетов, чтобы при, привести сюда артистов. На самом деле, если говорить о доле государственного бюджета, которая выделяется на поддержку искусства, то это очень маленькие деньги. И поэтому так, этот проект, он коммерческий, понятное дело, но вместе с тем он получается и благотворительный тоже. Почему? Потому что, когда мы говорим о сравнении... Кто приходит в театр, когда мы говорим, кто наш зритель, это люди, которые любят балет, это настоящие патриоты искусства. И, конечно, говорить об уровне, когда в стране есть возможности сравнить очень много культурных идет мероприятий, и, конечно же, люди имеют возможность выбрать, этим и замечательно наше текущее развитие. Но по кассовым сборам, конечно же, можно говорить о том, что где-то удачно где-то неудачно. И вот, может быть, наше мероприятие тоже поможет привести дополнительные <свят> зрительские интересы в этот проект. Потому что этот проект, он не только коммерческий, но он прежде всего, он обогащает нашу культуру. Поэтому мы где-то используем спонсорскую помощь, где-то вкладываем собственные средства, но это дает нам основу для развития будущего. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос можно? Почему, вот, когда вы организуете это же большое как бы, событие для культурной жизни страны, и вот, поддержки оказывают в частном порядке, а вот государственное или это не запланировано, или что, почему вот, у нас всегда вот, поддержки именно самих артистов нету Или государственные концерты есть? Мега-концерты, которые участвуют, мега -звезды других стран тоже. На самом деле рынок культурных мероприятий в государстве он достаточно закрытый в плане того, что мы зависим, конечно, от госбюджета. И, конечно, сейчас правительство выделяет определенные средства, но оно выделяется на определенные государственные программы. И, к сожалению, бюджет, если мы посмотрим на цифры, которые предоставляет Министерство финансов, то бюджет на выделение средств вообще на культуру достаточно мизерный. Да, идут инициативы от президента, идут инициативы от правительства, но, опять-таки, это не те суммы. Очень большой процент, 70% финансирования идет на телевидение, КТРК, допустим, из той небольшой суммы, которая выделяется. Возвращаясь к вашему вопросу, это нужно обсуждать, это нужно собирать и действительно обсуждать целевые программы. Но в рамках Кыргызской республики, когда мы говорим о, о восстановлении того уровня, который был присущ в предыдущие годы, мы смеем надеяться на действительно хорошие проекты, которые действительно будут устойчивы. Сегодня мы проводим, завтра мы проводим второй концерт, галоконцерта в, в, в, балет, в балете. И это один из немногих проектов, которые являются устойчивыми благодаря инициативности организаторов, благодаря поддержке дирекции, а это очень большой, большой труд. И это огромная благодарность просто, что вообще э, руководство выделяет огромное внимание, потому что это развивает и театр в целом, потому что все проходит на площадке, на главной сцене страны театр оперы балета и люди сами имеют возможность выбрать и конечно же мы не можем заставлять всех приходить на... но мы поднимаем планку на определенный уровень когда могут Будь... пойдет уже развитие культуры У меня Да? Yeah. Подготовка. Как сложилось? Интересно ли? Ну, это уже второй проект, когда мы делали первый проект, это было очень тяжело, потому что мы ничего не знали, я... даже боялись, да, даже были моменты, типа, все бросить, да. но мы не сдались. Я благодарен моим людям, да, вот, артистам нашим дирекции, то, что нас поддерживают. И мы все-таки сделали первый проект, он был очень успешен. В этот раз уже все поспокойнее, уже чуть набрались опыта. Будет новая программа концерта, будут номера, ну, другие номера, новые интересные, современные постановки будут еще. кастролями театра за рубеж да вот я почему опоздал я получил официальное письмо с большого театра лично от генерального директора урина Владимира георгиевича 24 год мы уже заявлены на сцене большого театра мы повезем балет ораторию в материнское поле недавно я прибыл из командировки где было расширенное совещание ассоциации генеральных директоров ассоциации музыкальных театров стран СНГ, где я официально обратился к президенту ассоциации Сакиану Георгиевичу -Георги -Георги и э, директору Большого театра Уринова Владимиру Георгиевичу, чтобы э, давайте сделаем еще одно историческое событие. Кажется, в 1984 году э, в Большом театре э, ставилась именно вот балет-аратура Материнское поле, и в четвертом году ровно 40 лет спустя... Кыргызский театр опербалета впервые выступит за время независимости на самой главной сцене России. Да? Ну, это не только главная сцена России, но и главная сцена мира. Такие новости. И вдобавок к Зареме, к ее словам, я хочу сказать, что в этом году руководством страны выделен один миллиард суммов. Это тоже историческое событие для нашей страны, именно для культуры. И из них 30 миллионов в нашем театре оперы балета на постановку новых опер. Я сейчас провел совещание с главными специалистами. На 31 августа мы уже готовим премьеру <coughs> оперы «Алмбек Кормандян». Премьера состоится в городе Ош на Дне независимости нашей страны. Поэтому сейчас государство уделяет внимание именно представителям культуры, нашему театру. Министерство культуры сейчас делает колоссальную работу. Мы вот недавно прибыли с гастролей по Российской Федерации, тоже при полной поддержке Министерства культуры во всех э, городах встречали на уровне министра культуры. Это для нас тоже большой прорыв. И много зрителей просто открыли до себя, что есть кыргызский балет. Потому что многие привыкли, что наш, мы кыргыззы, там мигранты, таксисты, там продавцы, т.д. и тп. А когда мы показали высочайший балет мирового уровня, после спектакля мне было просто интересно мнение зрителей, и они все плакали. Поэтому на следующий год мы сейчас готовим большой тур, и чтобы финальный тур, чтобы мы закончили на сцене Большого театра, именно на исторической сцене сказать, что джаны, джамптерды, что без нее Вот август, 8-го числа, что операн а, Алмекджан операн премьера солот. Азербиз а, а, Савичаниев открыл, что бардоска а, Минкультура. Указания келдю, шум дайер-дай-дай-дай, боздырши, без 3 жаны, опера, жана балет койлад. Беринчичи олы мюзикл звезда турандот. Алтынгой кулат ту, балет койлад, доска ба, э, опера койлад. Джақында, э, -э, Италия-дан делегация келдей. Алар, мен біз сөйлёшіп, Алардга сорандык, шу Италияга азер гастрольный тур. Буиса азер официально тур де окатчунэддук. Алжедде да делегация театра да гошчуктукайваю сухтанаште бис театрға. Итальянские театраларға да гимми сексен театрлары деде. Бар да гошчук, бар да на жагуп. Анануш Итальянский делегация да сорандык багема операсымой пергледе. Джахан Делевуш, Естен, посла Менд ⁇ л, Алменда Сюлешиптруп, Алардана Суранда, Шубискеда, Шубир, европейский оперный на балета Гинесы Саволды Санкт-Петербург-Табулский регион, Шудостур Менд ⁇ л, Шубискеда, Шубир, Бундд Россия попрощался, Россия дает торгует из Южной а я чем фестиваль именно оперный фестиваль, Беринчи фестиваль от фестиваль современного балета, Ө, ә, а заявка гели уже ты Урал Сибирь Джахтан, бездин мигрантер ушел отда сурануть без да гешу Менгель, мигель Екатеринбург Чебоксары Казань Москва бар койгон балет концерт твёрдый ждёт груп а ларда обшу безда сам аз ты дорожная карта ауыз, ошу, карта арқылу у что парда кое-где мастодонты исчезли раз. что теперь там дом народов Урала варен. что уж где уклюди оргел, ала вообще удивительный народ башка яич хандай, Ушел представитель концерта Бельгии Немесекин. А на концерте у нас были расианские люди, люди из диаспоры, люди из диаспоры, люди из диаспоры, что бицде балет барекен, балет, э, шу, джурген, шу, местный балет не труп парен, геймеми зыкендеп, пушундай что айту там был на уровне министра культуры алару, озлургел, озлургавалаштуп, озлургөрүшуп, ушо э, самачинди олон, чингистор э, кошайтмат 250 я еще хотел добавить к словам Атабека то, что поблагодарил дирекцию за поддержку. Я вот, глядя на Табека, я себя вижу. Я тоже, будучи солистом оперы, организовывал такие проекты. Первый мой проект был «Алмаз и друзья» с участием солиста Маринского театра, Большого театра. И вот во время моих организаций, честно говоря, вот такой поддержки не было. да? Поэтому, видя в тебя себя, я не могу не поддержать. Надо поддерживать любое начало. Мы сейчас дали... Полный картблан всем нашим солистам. Делайте, приходите с идеями, давайте вместе творить, потому что э, Мисалы, мы там руководство за всем не можем углядеть. Да, у каждого солиста опер или солиста балета есть своя идея, есть что-то новое хочется сделать. Поэтому мы дали картблан всем нашим солистам. Они приходят, рассказывают про свои идеи, идей очень много. И сейчас у нас м, отличная. Э, финансированием на своего личного спецчета, поэтому мы сейчас можем позволить себе исполнить, ну, не любой каприз, но из всех капризов выбираем тот, который более такой перспективный, который хорошо выстрелит, и даем такие возможности именно нашим артистам, солистам. Спасибо вам большое, пожелаем вам успеха и Спасибо. театру процветания. Спасибо. На самом деле это в последнее время заметно, как развивается, все замечательно проходит. Ну и давайте общее фото. Да. Пожалуйста.